Всем привет, с вами на связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. В этом видео я покажу вам упражнение, которое направлено на освобождение и расслабление вашего голоса. Упражнение называется «Баюканье». И вам нужно представить, что вы очень сильно хотите спать, но вам откуда-то, вот только не спрашивайте меня, откуда приносит маленького ребеночка и просит его укачать. Поэтому ваш голос должен быть максимально мягкий, спокойный, расслабленный для того, чтобы все вот эти чувства и ощущения вы передали этому ребеночку. Итак, вы сидите на краешке кровати и пытаетесь укачать ребенка на такую мелодию. Сейчас я показала вам достаточно громко для этого упражнения, для того, чтобы вы услышали саму мелодию. Но когда вы будете делать упражнение, вам нужно обращать внимание на два показателя. Первое. Голос должен звучать очень тихо, то есть практически вас не должно быть слышно. Если вы делаете громко, это неправильно. Второй моментик вы должны делать очень медленно. То есть если вы делаете упражнение быстро, опять-таки, значит это неправильно. Обращайте внимание на эти два моментика. И теперь я покажу вам уже такой правильный вариант с учетом этих двух моментов. Вот таким образом. Возможно, вы меня даже и не услышали, и это хорошо. Когда вы будете делать это упражнение, главное, чтобы вы внутри, скажем так, слышали свой голос, понимали, что да, он у вас звучит. И вот в этот момент вы должны полностью расслабиться, расслабить все ваше тело, голос. Можно делать это упражнение лежа прямо в кровати, уже перед сном, то есть так, как вам удобно. И на каждый звук вы можете делать 8-16 раз, в зависимости от того, сколько вам требуется времени на то, чтобы расслабиться. То же самое можно проделать на звук И. Отлично, надеюсь у вас получилось. На звук О. Вы как будто вот так лениво перекатываетесь, да, вот по этим волнам, так прям еле-еле вот так перекатываетесь. То же самое вы можете выполнить на звук У. И на звук А. Важно не уснуть во время выполнения упражнения. Отлично. Надеюсь, у вас получилось. Помните о двух важных моментиках «громкость» и «скорость». Также делайте по 8-16 раз на каждую гласную. И это упражнение отлично расслабляет ваш голос. Главное, чтобы не было ощущения зажатости, не было желания сделать «хэ -хэ». Вот таких моментов, конечно же, у вас не должно быть, дорогие друзья. Поэтому выполняйте упражнение. Желаю вам удачи. Пишите вопросы в комментариях. И если вы хотите пройти полный курс по возрождению природного голоса, найдете ссылочку в описании к видео и сможете приобрести данный курс с скидкой в 90%. Желаю вам успеха и удачи. С вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. Подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока-пока!